Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита и это канал «Настольный теннис для всех». В этом видео я хочу вам рассказать о таком элементе, как топ спин справа. Уже есть видео на моем канале, в котором мы разбирали этот момент совместно с братьями Ждановыми, но сегодня хочу остановиться на нем более подробно. Итак, существует несколько видов топ спина, как бы мы поверхностно пройдем по всем этим вариациям первое это обычный топ спин далее так называемый навесной топ спин который выполняется с подачи либо выполняется на подрезку когда вы играете против защитника ну и конечно топ спин удар это мощный атакующий прием Итак, что вообще нам понадобится для выполнения этого элемента первое конечно же это ваш инвентарь Соответственно, накладки, которыми вы играете, должны цеплять мяч. То есть, если они уже устарели, либо такой термин, как они стали лысые, в принципе, не цепляют мяч, то вам будет очень сложно сделать топ-спин. Поэтому рекомендую проверить свой инвентарь и привести его в порядок. Далее, это, конечно же, движение ног, их правильная постановка. Потом идет у нас работа корпуса. В поясничном отделе Работа предплечья, локтя И конечно же кисти Ну и э, Самый главный момент Это э, работа Всего нашего организма в целом Теперь давайте посмотрим видео Как все это выполняется э, Разберем подробно с объяснениями Постановка ног Итак, правая нога у нас стоит Чуть позади левой э, Левая нога чуть впереди при выполнении топ спина справа у нас масса тела сперва а, находится в правой ноге и а, далее мы ее переносим на левую. То есть масса тела с правой ноги переносится на левую. Обратите внимание, что ноги стоят не на пятках, а на носках и а, корпус у вас должен быть наклонен как бы чуть вперед. Еще раз. Масса тела с правой ноги переносится на левую. Вот таким образом. Вот у корпуса мы должны задействовать свой поясничный отдел, то есть вы должны развернуть корпус, как бы сделать замах, при этом у вас левое плечо немного выходит вперед, вот таким образом, то есть вы стоите перед столом и перед тем как вы приготовились сделать топс, вы должны выполнить замах, соответственно мы разворачиваем поясницу таким образом, левое плечо у нас выходит вперед и Рука как бы отводится для того, чтобы сделать замах. И потом выполняется резкое движение. Вот такое. И еще момент. Обратите внимание на свою левую руку. Потому что достаточно часто я встречал такие ошибки, что она либо просто висит, либо где-то здесь находится. Вот, рука должна находиться все время в согнутом состоянии. Ну и что хотелось бы добавить в конце. Сегодня мы рассмотрели выполнение топ спина справа. Обязательно тренируйте этот элемент вместе с подачей. То есть вы подаете подачу и его выполняете. Не просто а выполняете топ спин на подставку в разные зоны, но именно с подачи. Потому что это позволит вам на счет, когда будете играть, более уверенно выполнять это упражнение, этот элемент. И это позволит вам выигрывать очки. И еще один анонс. Я еду на турнир э, в город Калач, э, думаю там э, будет э, много интересных матчей и э, буду пытаться записывать, э, выкладывать на канал, может быть даже сделаю прямую трансляцию, если там э, с интернетом будет все в порядке. Итак, друзья, э, нажимаем пальцы вверх. Вообще, как вам это видео, кстати, я поменял свою записывающую аппаратуру напишите пожалуйста заметили ли вы что улучшилось качество видео ну и как обычно подписываемся на мой канал и всем до скорого пока